Надеюсь, у вас э, фасад больше не будет летать, как в прошлом году. Хотя у меня лицензии нет, но mm -hmm. они работают подпольные. Они у меня дежурят по сменам круглосуточно, у нас три медсестре. Грибка больше нету? Грибка нету. Так, вот и есть лесень Вот она. Это грибы? Да, каплями льется. Да не рука, а тут и нога может влезть. Углы промерзают, там все здание насквозь, там мы ремонтируем, не ремонтирую, но все в грибке. Подвала нет, то есть пол промерзает. А mm -hmm. вот влажность повышенная до сих пор. Много документов, не дай бог что-нибудь вспыхнет. Коронавирус? Серьезно? Да. А вы почему без маски? Да. То есть, все, вы закрылись для свободного посещения? Да. Я директор, покиньте директор. А я могу посмотреть ваш документ? Обычных жителей больше не пускаете, да? только родственник. Милицию? Да, она сказала. В Беларуси что ли? Нет, она сказала милицию вызвала. Ну просто вы говорили, что вы открыты для общения, у вас все по честному. Я открыто для общения. Вы всегда с людьми разговариваете спиной? Вообще на приватном таком отношения. Ну каждый раз меня терроризировать тоже не надо. Вы готовы встретиться? Я без проблем, я могу встречаться и мне нечего скрывать. Мы уже собрали 117 росписей. Здрасте Выска, МАУ, комиссия, да? Департамент социального развития. Да, да. да про да. селокийский Да, потому что здесь есть нарушения. Продолжение к видео «Черный приют» или «Вентиляция совести» про дом престарелых, который у нас открылся во дворе. Для этого мы пригласили к нам гости директора хосписа «Золотое сердце» Светлану Леонтьевну Стоцкую. Здравствуйте, Светлана Леонтьевна. Здравствуйте. Но в первую очередь хотелось бы узнать, каким образом вы пришли к идее создания такого медицинского учреждения в Сургуте и вообще какова его история. По поводу психушки мы не, не, не, часто очень не можем даже для коррекции, для коррекции препаратов иногда не нужен психотерапевт. А то, что мы закрываем пациенты, у них есть, которые под препаратами пациенты, у них есть склонность, медсестры же и санитарки не могут возле них постоянно находиться они выходят в холл, смотрят телевизор телевизор, то есть они под наблюдением. Но когда идут смена памперсов в палате, в палатах, то есть вся команда уходит, допустим, в одну палату меняет памперсы у лежащих пациентов. Следить за этими пациентами очень затруднительно, потому что у них есть склонность убегать. Что-то плохо слышно с того. У них есть склонность убегать просто. А -а -а. И для их же безопасности, чтобы мы их не потеряли, <с> или они ничего с собой не сделали. Да я понимаю, у вас нету санитаров, которые такие, как шкафы двухметровые. А вот... У нас были санитары, но я вас уверяю, у нас не, не, не практикуются никогда. Таки. У нас вон, девочки несколько дней назад пациент поломал палец. Mm. На, на, у нас наоборот. Ну никогда физической силы не применяется. Это, мы же следим тоже за своими работниками. Тут просто жильцы начали говорить, что типа, если, ну, молва пойдет по городу, у нас цены на квартиры упадут. Да на глупости. Причем здесь квартира, а при чем здесь <смех> это здание? Во-первых, это здание, оно под, под забором. То есть у него своя территория огорожена. Открыто, никаких знаков нет. То есть пациенты выходят, у нас волонтеры приходят. Они в сопровождении могут, ну, вот приходили на прошлой неделе, волонтеры принесли там гостинцы нашим пациентам и пошли погуляли с бабушкой по городу. Что в этом криминального, чтобы квартиры совпадали в цене? Подождите, я что-то не пойму. Не пойму Если у населения есть потребность в размере там, 100, 150 человек да, на город, почему администрация не, там, не построит отдельное, дополнительное отделение какое-то? Ну, я не знаю, но ну, пока обходится, наверное, тем помещением Нейрофлотской. То есть, это хоспис, это лицензированное учреждение с комнатой хранения наркотиков, с комнатой хранения трупов. То есть, там мы все предусмотрели. Uh -huh. Оно на стол, рассчитано на 100 человек. Хоспис есть. И нет негатива со стороны руководителей медицинских организаций вообще. Просто поликлиник, потому что, с одной стороны, мы улучшаем им тоже статистику, Конечно. у них уменьшается смертность. Угу. Потому что не секрет, если в поликлинике появляется смертность, это сразу появляются проверки, угу. сразу появляются вопросы. А без этого никак. И, конечно, сейчас то, что мы существуем, облегчает работу и поликлиник. Я просто хочу для себя осознать. Получается, те, которые в больнице лежат, они, как сказать, у них безопасный уровень да, социализации. У вас как бы средний, а в психушке уже максимальный. Ну, вы, вы смотрите, психушка и онкология, вы все смешали, это все разные вопросы. Психушка, это ПНД, это психи, психическое заболевание, то есть психи, психиатры, то есть это, псих, ну, это не психотерапевты, это псих, психические уже не У нас таких пациентов-то нет. У нас есть пациенты с деменцией, возрастной в основном. Они не, не опасны для населения, они могут жить в квартирах, они могут проживать с родственниками, понимаете? У них у всех разные стадии. При правильном подборе препаратов, назначенных неврологом, не психотерапевтом, неврологом, Человек приходит более-менее состо... сохранное состояние, при котором он может находиться. Но они не всегда могут контролировать там, допустим, некоторые не могут контролировать туалет, допустим, да, то есть они в памперсах, то есть они не понимают. У них выпадают какие-то моменты э, житейские, то есть они могут... Это по своим как бы, соображениям, что они находятся вообще в другом месте. Они не, не осознают реалий. Это не, это знаю, не физическое просто. заболевание, это неврологическое заболевание. Да нет, просто поймите меня, я же это как сказать, пой... Вы просто на, на эмоциях, вы как бы, ну да, ну, некоторые шокируют, что да, закрыты. Да, Фиксируется да, да. рука, допустим, кровати. Фиксируется бывает, что потому что это только для того, что, для безопасности самого пациента. Там мы попытались создать те условия, которые, может быть, не у каждого дома они есть. Угу. Потому что это специализированная кровать. Да потому что с такими синдромами они очень подвижны, и они могут себе, вот у нас, если фиксируем руку, человек может себе просто поцарапать, нанести себе травму. Не нам, мы не боимся за себя, не боимся, что она там, памперсы разрываются, понимаете. И опять же, ну, дети гуляют на площадках, ну, хорошо, окей. Ну, а бабушки сидят на лавочках. Их же не изолируют от общества. От общества. В, чем, в чем разница между бабушкой, которая находится у нас, и бабушкой, которая сидит возле подъезда, чья-то мама? Вот в ну, чем разница? Ну, во-первых, они не под препаратами. Скорее. Ну, почему не под препаратами? У меня вон соседки, у меня соседи все уже пожилые. Я всех знаю. И после инсультных пациентов, и с онкологией пациентки в моем же подъезде. Также они под препаратами сидят возле улицы на лавочке. А в ПМД, вы думаете, они держат их годами там? Они препараты им выписали и отправили домой. Вы знаете вообще, какое количество по домам сидит пациентов, которые не могут просто оплатить достойный уход? Еще меня, вот, как сказать, подкосило вот то, что у вас, я смотрел, у вас там три фирмы раньше было золотые сердце И в одной из них была это лицензия на психотропные вот эти как то там АБ. Ну конечно, конечно. То есть получается, у вас нету никаких контрактов, да, там на приобретение вот этой всяких. Ну откуда у меня контракты? Нет, конечно. А я почему подумал, что у вас, ну, раз лицензия есть, значит, скорее всего, контракты есть. У нас на этом здании лицензии нет. Ну нет, у нас таких прям умирающих нет, ну бывают, не скажу, что такой ситуации не бывает, она бывает, но на сегодняшний день крайне. Мы не берем таких уж прям тяжелых-тяжелых. Потому что, ну, тебе дороже это все. На комсомольском, да, у нас были и такие ситуации, но даже на комсомольском мы, у нас не хоспис был. Мы сразу смотрим, вот у нас на операцию наш постоянный клиент, женщина, она уже, наверное, пятьдесят этих операций сделала, а у нее муж инсультник и, и сахарный диабет. И она его с ЖД привезла к нам. Мы посмотрели, у него давление стало заваливаться, в сутки он у нас пробыл. Мы вызвали скорую, его забрали по скорой, все. Как бы она пошла на операцию, он там на 10 дней будет в больнице. У нас очень опытные медсестры, и они у меня круглосуточные. Медсестра обязательно в круглосуточном э, стационаре, обязательно. То есть, хотя у меня лицензии нет, но... Мы как частники, мы немножечко в другом ракурсе смотрим на эти вещи. Я не медицинский работник, я совершенно из другой сферы, поэтому... Я... Хотя у меня лицензии нет, но... Ну, паллиативная помощь, она э, все-таки медицинская. <связан> и она должна быть лицензирована. Мы не отказываемся работать по правилам, которые необходимы именно при оказании. Мы не работаем без лицензии. Хотя у меня лицензии нет, но... <связан> <связан> Если в других городах, э, может быть, и есть частные фирмы, которые оказывают паллиативную помощь, но в основном они не лицензированы, то есть <связан> они работают подпольно. Хотя у меня лицензии нет, но то есть, да, привезли родственника, оставили, его там лечат, не лечат, никто не спрашивает, ни лицензию. Хотя ни... у меня лицензии нет, но... Ни, ни, никаких условий для того, чтобы качественно оказать этот вид помощи, нет абсолютно. Возможно, есть медики, которые там оказывают угу. это, но мы гарантированы здесь, в Сургуте, в ханты о том, что мы действительно учреждение, которое с лицензией с медицинской, Хотя у меня лицензии нет, но... И мы стараемся оказывать эту помощь правильно, так как это должно быть. Хотя у меня лицензии нет, но образование у нее есть, знания у нее есть. Они у меня дежурят по сменам круглосуточно. У нас клиник сестры, они через сутки, через двое дежурят. Okay. Если какие-то ну, опытные... то есть мы, Ну, я говорю, у меня девчонки работают. Вот с, одна у меня работает вообще с 12-го года. Сейчас же нет принудительного лечения, правильно, как было в Советском Союзе? Почему есть? Ну, это уже крайние, наверное, какие-то там по решению суда, правильно? Mm. А так-то никто вас не заставит. Вот мы не могли месяц назад, не могли добиться препарата от ПНД, чтобы выписали пациентки, Хотя он не показан. Я, чуть... Я не пойму, зачем вы этим занимаетесь? Если бы это было там, ну, большие цены, дорого, у вас бы была прибыль, ну, какая-то это, материальная выгода. Но у вас же нету никакой выгоды, и вы вынуждены содержать стариков, ну, по сути, вот сейчас вот в ужасных условиях. Но условия, они не такие ужасные, как вы сейчас об этом говорите. Я еще раз говорю вам, условия мы сейчас по нормам и по пожарным, и по охранным, и по всем требованиям мы привели здание в соответствие. Ну, ладно не раздувать, сейчас всех успокоят, что никаких, как говорится, врагов нас не видел никто, да и все. Я думаю, что оно успокоится. Сомневаюсь, что все успокоится. Скорее всего, многие из администрации растут и они... Да, администрация сама нам выдала это здание. Они не могли его никому пристроить, оно же на балансе у них висит. Алло. Да. Здравствуйте, вас как зовут? Меня зовут Светлана Леонтьевна. Вы зам, да? Я зам, да. Поэтому угу. я, как руководитель такого учреждения, прошу и вас еще угу. немножечко освещать эти проблемы, потому что... Я вот только что приходил к вам, не до этого приходил, меня зовут Антон, я представляю интересы жильцов неофициально. Угу. Uh, то есть жиль... жильцов волнует вопрос. А кто, да. Что вы хотите? Давайте ближе к теме. А я хотел познакомиться открыто, угу. по человечески, то есть мы как бы... Да, проблем нет абсолютно. Я, я вас знаю. Знаете, да? Наверное? Да не, конечно. Отлично. Жильцов волнует вопрос. Ну, то есть прошел слух, что у нас тут хоспис бета открыт, и, ну, ну. Мы... Не хоспис. А... У нас резиденция пожилых. Резиденция пожилых, да? Правильно называется. да. да. У жильцов волнует вопрос, что почему они беспокоились, то, что прошел слух, что, возможно, ну вот, пожилые люди при случае смерти э, будет приезжать, ну, так называемый этот, этот, катафалк, да, и будут выносить. Вот их вот этот вопрос больше всего беспокоит. У вас как этот вопрос решается? Это в ночное время будет делаться или как? Смотрите, вот когда в подъезде соседи или кто-то умирает, как приезжают? Приходит участковый, правильно? Да. Потом приезжает служба определенная. Вот то тоже, да? спокойно, как бы к этому относятся, когда в подъезде. У нас же не каждый день умирают. И, ну, во-первых, такой, так, такой истории давно уже у нас не было, потому что это резиденция пожилых. Вопрос, как бы, смертности, а, то есть летальные исходы. Вот у меня даже статистика. Если у нас в тринадцатом году смертность была 41, а в четырнадцатом пятьдесят семь и шесть, то вот в пятнадцатом году она у нас уже была 31. один. И в 16, ну, то есть в 16-м тоже 31. Мы работаем совместно с соцслужбой, которая нам дает программу, индивидуальную программу пациентов. То есть в этом плане у нас достаточно сохранные люди, то есть не, не умирающие и не уходящие. Угу. То есть у них, у них программа есть на 21 день, они у нас прибывают 21 день, потом родственники приезжают, забирают их. Угу. Ну, просто жильцы, знаете, как удивились, что не ник... Я знаю, как жильцы относятся к этим вопросам. Я работаю с 2012 года с этими вопросами. Я знаю, что это такое. вот все нормы, которые необходимы для сегодняшнего нахождения здесь, наших пациентов, они соблюдены. А вы знаете, да, что кто на этом месте раньше был и почему они съехали? Я знаю, кто раньше был, и знаю, почему они съехали. А почему? Ну давайте вопрос на вопрос не будем задавать. У вас есть конкретное к нам предложение или конкретные какие-то вопросы? Что, что вас больше всего интересует на сегодняшний день? Меня удивляет тот вопрос, что по слухам, что в данном здании присутствовала эта станция юных техников, и там постоянно во всем здании была черная плесень, вот это грибок так называемый. Мы провели обработку перед тем, как сюда въехать. Мы в этом здании уже было второй год находимся, то есть год назад мы зашли сюда. Мы провели всю обработку противопрессиневую, то есть обработали все стены полностью. Грибка больше нету? Грибка нету. Uh -huh. Если он где-то появляется, мы его тут же обрабатываем, тут же убираем. Вы же были у нас, вы же приходили с женщиной сегодня, вы все внутри посмотрели, вы же видели все. Ну, ремонт сделан панельный, то есть все панелями закрыто, ничего не видно. Панелями закрыто, внутри мы все обработку, мы же тоже не враги себе, мы здесь сами находимся с утра uh -huh. до вечера. Ну, вас... И работники у нас здесь находятся, и мы каждый день здесь. Я тоже живу практически в этом ну, у меня соседний двор, я здесь же живу уже больше 20-30 лет, поэтому я все это прекрасно знаю. Подскажите, а вы когда заезжали, вы это, коммуникации поменяли все там, ну электричество, водопровод? Электрика полностью вся поменена, вода, вода отопление, все поменено. А я у вас там видел этот щит старый советский, он что там? Ну, щит старый советский, у нас есть обслуживающая организация, которая нас обслуживает. Все щит он может и старый быть, а все то, что внутри, все поменяли. А. Все, вся проводка, вся совершенно новая. Угу. Пожарная сигнализация, вся новая, вся с нуля электрики, вплоть до ламп, все новое. А вы получается, арендаторы, да? Вам администрация да не предоставила? У администрации, потому что мы социально-ориентированное учреждение. Мы занимаемся уже порядка, ну, с 12 -го года опыт работы у нас. А... Соглашение с департаментом социального развития. А договор на какой срок? Что? Какой договор? Ну, договор аренды. Ну, на, на сегодняшний день, на два года. Ага. Вы что-то платите, нет? Или на, на безвозмездной основе? У нас безвозмездная основа. Обещали нам еще компенсировать коммунальные платежи, пока не компенсируют. Ага. Все расходы мы делали за свой счет, все ремонтные работы, ничего нам никто не компенсирует. Ну, я хочу сказать, что нам удалось поговорить с родственниками, ну, скажем так, ваших... Как вы их правильно называете? Вот стариков, которые у вас находятся, пациенты, клиенты, я даже не знаю... Клиенты, ну, без разницы, ну, и что? С родственниками клиентов поговорили, они отзываются очень хорошо в плане питания и в плане ухода. То есть отзывы самые положительные. Рад. спасибо вам. Да, ну то есть меня это тоже порадовало, то есть, о вас они очень хорошо отзываются. У меня единственный вот вопрос остался. Вы же вроде на, в другом месте были, да, где-то на Комсомольском городе да? 14. Да. А оттуда почему съехали? Они продали, собственники. Помещение? Да, помещение продали собственники. А -а -а. Ладно, не буду вас отвлекать. Благодарствую, что. запишите мой сотовый телефон. Если вопросы будут, Антон, звоните, мы готовы с вами сотрудничать, взаимодействовать. Сейчас, секундочку, ручку возьму. Я надеюсь, у вас фасад больше не будет летать, как в прошлом году смысле летать в фасад. Ну, посмотрите видео на канале Сургутнадзор у вас в прошлом году я знаю, ну так в прошлом году мы только заехали в, в августе месяце прошлого года я вас прошу обратить внимание на это потому что в случае ураганов сильных ветров я прошу ну как пока как проводить Хотя бы визуальный осмотр, чтобы ну, ничего не улетело, потому что детская площадка рядом, машины. Все службы, которые главный инженер, и по надзору за пожарной сигнализацией, по надзору за электрикой, у нас все специалисты есть со всеми заключены договора. Mm. Поэтому каждый несет свою ответственность. То есть Мы очень серьезно относимся к этим вопросам, и на сегодняшний день все, что необходимо, все мероприятия, которые необходимо были произвести по безопасности, мы все это сделали. Uh -huh. Я так понял, вы фасад будете утеплять. Просто мне вот как мы да. э, будем входные группы переделывать, но на сегодняшний день все упирается в финансовую часть, и плюс к этому, помимо того, что финансовая часть необходимо согласование с администрацией города, с архитектурой. Вот сегодня мы встречаемся с проектировщиком, который будет нам делать проектную часть. По входной группе, по в группе, которая вот именно фасадной части, проект будет согласовываться а, с администрацией города, и только после этого мы можем приступить к утеплению и обновлению фасадной части. А у вас получается клиенты когда заехали? Только месяц назад или в эту зиму тоже тут были? Нет, в эту зиму не были. О. Ну, просто интересно, как, как климат-то меняется, тепло, теплее намного стало, но если не дай бог, там мороз минус 40, крыша... Мы контролируем эту ситуацию, поэтому мы хотим как можно быстрее с проектировщиком решить вопрос для того, чтобы нам этот вопрос тоже снять. Мы тоже переживаем. У, -у, -у, -у, -у, -у. У вас запас нагрузки по электрике есть в случае сильных морозов обеспечить это отопление? Плюс к этому мы сейчас будем ставить еще на тот случай, если что-то будет какой-то по электрику сбой, у нас будет стоять, как он называется, господистанция дизельная. Mm -hmm. Резерв, да? да? Да. В администрацию я звонила, просила нам еще одну линию дать резервную, для того, чтобы ну, на, на тот случай аварийный сказали что денег в бюджете нет и нам помочь ничем не могут а с управляющими компаниями не разговаривали если временку с другого дома кинуть ну управляющие же этот вопрос не решите за свои деньги они тоже это не сделают нет. помогите нам мы будем только благодарны если вы нам решите вопрос с резервным ну, я подумаю, что можно сделать, потому что дизель, он, скорее всего, шумит очень сильно, и вы его, скорее всего, снаружи будете... Сильно, он на аккумуляторах, понятно, что звук есть, но он не такой сильный, как бы, и это же не каждый день, это на, на тот момент, если вдруг что действительно будет, ну, на, на моей практике, то есть мы в прошлом же году здесь были, у нас здесь был и фитнес, и девочки обслуживали, тоже, как бы, и прием у нас был. Как бы небольшой прием был пациентов Поэтому мы как бы в дневное время Мы здесь находились Свет ни разу не отключался Антон, я извиняюсь У меня пришел проектировщик Я не могу долго с вами беседовать Запишите мой номер телефона Давайте. Я всегда на связи вот Светлана Леонтьевна угу. а, Скажите, можно я размещу наш разговор Естественно, я этот телефон вырежу для, для, в общем чате, В общем домовом чате для всех ну, вы сначала мне пришлите, что вы именно хотите разместить? А, полностью наш есть с вами разговор, кроме номера телефона Ну, я должна видеть, что, что именно там, как вы его разместите У вас на, на этом номере телефона есть мессенджеры, там Телеграм, Вибер, Ватсап? На этом телефоне нет, у меня на, на моем сотовом, который я вам сейчас дала, он есть а, Добро, я сейчас попробую найти у вас мессенджеры и пришлю образец Пожалуйста Добро, благодарствую Вон суббота с 10 до двенадцати. Ну, попробуй позвонить. А, здравствуйте, подскажите, а вот сколько у вас закрыто. Что... Сказал сейчас, секундочку. Здравствуйте. Мы жители города, ну, вот этого дома, хотели бы пройти, пообщаться. Для чего? Для каких целей? Ну, задать вопросы, узнать. Кому задать вопросы? Мне, ну, я? А, а это после приема уже сегодня, вот с 10 до 12? Не, не, не видишь, пока приемы сейчас. Приостановили? Да. А в связи с чем? потому что у меня коронавирус. Коронавирус? Да. Серьезно? Да. А Конечно, вы почему я. без маски? Ну, потому что я без маски, я в маске хожу. Потому что у меня маску для Серьезно? Так, ограничения <сорганизации> <Не сорганизации> не снят. все сняты. не сняты. Нельзя, нас прощать. Все, прием окончен. Ясно. Благодарствую. Если бы были бы ограничения, калитка была бы закрыта. Так все-таки есть часы приема, окажется? Часы приема только для родственников. Только для родственников. Да, только для росинка. Больше часов приема нет никаких. То есть все, вы закрылись для да. свободного посещения? Да. А если я хочу воспользоваться услугами вашими? Нельзя. Нельзя? Нельзя. Почему? Нельзя. Здравствуйте, Светлана. Да, добрый. А что-то у вас здание закрылось, говорят, этот, вышел мужчина, говорит, это посещение прекращено, хотя вот только что при нас родственника запустил. Ну, родственники, а, а, а что вы хотели, Антон? Ну, может, я хочу воспользоваться вашими услугами. Антон, у нас же не проходной двор. У нас люди там находятся, мы, мы не можем каждый раз, вы были у нас, что вы еще хотите? Ну, я с, в среду был свободный доступ. Ну, вы, вы во-первых, наврали, что вы хотите свою родственницу, свою бабушку какую-то. Почему наврал? Почему наврал? Ну, а, а я, а я ну, на а самом деле хотел. Ну, и замечательно. Что вы замечательно? Видели? Что вы еще хотите? А? Вы видели все, что вы, что вы еще хотите? Ну, то есть вы обычных жителей больше не пускаете, да, только родственников? Мы не пускали обычных жителей просто вот на прогулку, просто на экскурсию. Мы не пускаем никого, просто вот посмотреть. Как не пускаете? Мы зашли, спросили, нам сказали, хотите экскурсию, пожалуйста. Ну, вы посмотрели, пожалуйста, что теперь вы хотите еще? Вы каждый день к нам на экскурсию будете ходить? Нет. Это не зоопарк. Там люди лежат. Да я понимаю, но просто вы говорили, что вы открыты для общения, у вас все по-честному. Я открыта для общения, я телефон от вас взяла, хотите со мной увидеться, встретиться, проблем нет. Ну каждый раз меня терроризировать тоже не надо. А чем, а, подождите, вы хотите сказать, что я вас чем-то терроризировал? Антон, что вы хотите? Да, вы записывали мой разговор, не поставили меня в известность. Это называется. Вы просто непорядочно ведете себя уже. В смысле непорядочно? Я вот ничего не скрываю. А Пожалуйста, пишите, записывайте я меня. Я ничего не скрываю. Ну, а от... я, а мне, меня не надо записывать. Для каких целей вы меня записываете? Что вы хотите от меня? Если есть конкретные вопросы, конкретные предложения, давайте встречаться. Если просто прийти, поглазеть, посмотреть на больных людей, я этого не позволю. Я тоже ответственность за них несу. Это не зоопарк, это не зверинец, это люди больные. Просто да я, хотел, хотите... я хотел зайти, пообщаться, посмотреть, действительно, на самом меня, деле... Ли... Меня там нет. Действительно, у на самом деле, хорошие условия для, это, для пациентов, как вы говорили. Были у нас, вы все посмотрели. Что вы еще хотите посмотреть? Мы там ничего за сутки не справили. Как было, так и есть. Люди ну, у нас не находятся там круглосуточно. Не, со, не совсем Что так. Не совсем? На всех окнах появились. Это, все окна закрыты изнутри, то есть даже снаружи. Раньше окна были свободные, а сейчас они все закрыты изнутри, то есть ничего не видно. Мысли закрыты изнутри. На ночь закрывают шторы. У нас жалюзи были всегда. Ну, там. И, и часть мусора вывезли с территории. Ну, естественно, мы вывозим мусор, мы не, независимо ходите вы к нам, не ходите. Есть определенный порядок уборки. Ясно. И строительный мусор сейчас будем вывозить. Конечно, мы будем наводить. У нас идет внутри, вторая часть идет в ремонте, мы, конечно, тоже убираем. И мы это регулярно делаем. И чистить будем по территорию. А по окнам заглядывать не надо. Это я еще раз говорю. Я тоже переживаю за, за людей. И я не собираюсь устраивать там проходной двор. Родственники приходят как, тоже по звонку. У нас тоже не, для родственников тоже согласовывается посещение. То есть я вас услышал. То есть я правильно понял, что вы готовы встречаться. Мы хотим собрать инициативу инициативную это, группу. Жильцов, в том числе и председатель Совета дома, с других домов, и хотим вас пригласить на эту встречу и пообщаться. Вы готовы Пригласите. встретиться? Я без проблем я могу встречаться, и мне нечего скрывать. Но устраивать проходной двор я не позволю здесь. Добро. Тогда мы я вам сообщу, когда мы соберемся. Без проблем. Угу. Подготовьте, что кто там у вас старший, кто у вас, я не знаю, какие-то там подтверждающие, потому что э, и в раз это не надо делать. Хотите встретиться, проблем нет, я могу встретиться. Добро. Благодарствую. Да, всего доброго. Вообще все окна на двух озадурили. Да вот и есть лесник, вот она. Это грибы. Тут очень хорошо как запотевает окна. Ага, смотри, льется. Да, он каплями льется. Все в бумагах. Какой-то склад вообще смотри там. безопасность нарушена. Да не рука, тут не нога может влезть. 20 сантиметров как минимум. Вот в таких условиях держит стариков. Ну, сколько он туда листов запихает в, в одну? Можно ли так делать? Ну, там щели такие, что сейчас все три листа, или сколько у него там осталось, все запихнет. А сверху туда он даже не подлазит. Потому что по росту не позволяет. Даже лестницу не взял. Короче, где-то встал, там и запихал. Чтобы глазу видно не было. Алло, здравствуйте. Могу услышать Антон Николаевич? Да, кто это? Меня зовут Наталья Сергеевна, департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа. Я по поводу вашего обращения, которое сегодня мы получили, по поводу пансионата. Слушаю вас. Направляли? Я бы хотела уточнить а, информацию. Вот а, Вы представили еще там семьдесят семь подписей. А, это чьи подписи? Подписи жильцов этого дома? Ну, вы внимательно читали, там указан адрес? То есть, там... Ну, я понимаю, что адрес указан. Мы просто а, звоним с той целью, чтобы узнать дополнительную информацию, чтобы определить а, по поводу выезда туда. И Хотели бы с вами, как заявителями, встретиться, может быть, и переговорить. Смотрите, на данный момент уже собрано 94 подписи, mm -hmm. через полчаса я опять выдвигаюсь собирать подписи, там уже подсоединился 31-й дом, 25-й, то есть, mm -hmm. вообще, ну, весь 25-й начинал mm -hmm. подсоединиться, потому что народная часть работает. Mm -hmm. Я вам хочу пояснить, что видео-то смотрели, нет? Нет, видео у нас с ним приложено было. Uh, у нас есть только ваше обращение и подписи, поэтому я и звоню, уточнить информацию. Это все жители вот близлежащих домов, но вот конкретно у вас в документе, то, что успел предоставить, это uh -huh. э, в основном жители дома номер 21, проспект Москва-21, uh -huh. но есть uh -huh. там, по-моему, пятеро с первопроходцев восемь. Uh -huh. А видео вы тоже прикладывали да, к этому обращению? Не успел, то есть я сказал... Uh -huh как сказать, mm -hmm. можно сказать, почти один двигаюсь, но народ сейчас уже начал помогать, вот. Mm -hmm. uh, так, так, так. Но no, uh. просто дело в том, что я так правильно понимаю, они не, буквально недавно uh, находятся вот в этом доме. Правильно? Mm -hmm. ну, с их слов, 6 октября они заехали, именно стариков завели, завезли. Mm -hmm. uh, так там у них аренда еще... Где-то полтора года назад они заключили договор. Дело в том, что год назад мы их уже привлекали к ответственности, потому что у них летающий фасад был. У них вот эти сайдинги, как они называются, mm -hmm. правильно. В общем, гигантские листы такие длиной 3 метра, шириной там 3 сантиметра. Mm -hmm. Вот вот эти, как их назвать так, сайдинги, да, они просто после хорошего такого ветра отлетали. Mm -hmm. А если внимательно читали, там в двух метрах детская площадка. Да, да, да. да, да. Ну... А еще подскажите, оно получается, правильно понимаю, что это некое помещение, которое кому-то принадлежит. То есть не жильцам, правильно, дома этого. То есть оно у кого-то в собственности, они его там арендуют. Смотрите. То есть известно, жильцов в известность не поставили, что там будет какая-то какая организация некая. Да, да как зовут? Алло, алло. Ал ал ал. Как Вас зовут, напомните? Наталья Сергеевна. Наталья Сергеевна, я... давайте с самого начала поясню только, пожалуйста. Давайте. Это... Да. Вот я привык это, общаться в монопольном режиме, поэтому, пожалуйста, не перебивайте. Смотрите, ну постарайтесь, по крайней мере. Смотрите, mm -hmm. это, это здание, оно примерно 1985 -го года постройки. То есть это здание, там находились строители, чтобы временно размещаться и строить ближайшие дома. Потом туда, не знаю, лет наверное 20 назад заехала станция юных техников. Uh -huh. вот. Пошли жалобы, что там все в грибке еще в те времена, что все здания промерзает, все в грибке. Вы можете, вот я вам могу дать контакты, uh -huh. жители. Они ну, у нас уже есть переписка с ними, они подтверждают, что там всегда была эта проблема. Углы промерзают, все в грибке. И когда они узнали, что там вот, это вот хоспис, так называемый дом престарел, uh -huh. они говорят, а вообще как они, каким образом, они говорят, там все в грибке, там все здание насквозь, там, ремонтируя, не ремонтируя, но все в грибке. Подвала нет, то есть пол промерзает, этот потолок не утеплен, uh -huh. по периметру фасад тоже не утеплен, у меня там рука влазит, это ну, полностью 20 сантиметров как минимум, uh -huh. или у них. Вы это все в видео можете посмотреть на канале Сургутнадзор. Есть короткое видео, называется "Черный приют" или так-так-так, как же называют там что-то совести. Угу. Сургутнадзор, да? Да, Сургутнадзор. Третья с конца видео, вот оно позже вышло. Это, как сказать, это верхушка айсберга. По факту, uh -huh, uh -huh. я вот, как журналист, как правозащитник, как председатель uh -huh. профсоюза, я пришел к выводу, что это просто частная, скажем так, дурка, потому что там есть и закрытые палаты, которые uh -huh. на засов железные двери закрываются снаружи, uh -huh. и решетки на окнах, что, в принципе, по пожаробезопасности запрещено. Ну, конечно, да. Да, и самое главное, что соседи сказали, что дважды, как минимум дважды сбегали пациенты и, возможно, под препаратами. А рядом детская площадка, даже две детские площадки и детский сад. А почему делали такие выводы, что они сбегали, что они под препаратами? Было неадекватное поведение какое-то? Выяснились подробности. Ужасы нашего двора или побег бабушки. Очевидец номер один. Сегодня, 9 ноября 2002 года, среда, день приема с 17 до 19, оттуда бабушка вышла в одном халате и в кофте, искала дорогу, чтобы уехать в город. Я, если честно, сильно ее не разглядывала, так как подумала, что соседки встретились и болтают. Когда я их увидела, меня... Мне прям сразу бросилось в глаза, что бабушка стоит в одном халате и кофте в такую погоду. Позже, когда я встретила нашу соседку, она мне рассказала, что эта бабушка вышла из этого здания, которое даже зданием не назовешь. Очевидец номер два. Утром 9 ноября 2022 года, примерно в 7.40-7.50, когда я вела сына в школу возле дома проспект Комсомольский, 21 в районе 5-6 подъезда, нам встретилась бабушка, как раз напротив ворот. Она была одета в халат, поверх накинута кофта, носки и тапочки, ноги голые, без колгот. На улице было довольно холодно, минус 5 примерно градусов. Она спросила, как пройти в город, что она сама с кургана. Тут есть родственники какие-то, сказала, что она полечилась и хватит уже лежать, домой надо. Предложила позвонить родственникам, номер телефона она не помнила, спросила, в какую сторону выйти в город, где остановка. Она пошла в сторону седьмого подъезда, мы в другую. Это в сторону выхода со двора, то есть в сторону остановки. Примерно в 8.00 на обратном пути хотела бабушку найти на остановке Москва со стороны дома Комсомольский дом 21, ее не было. Между домами 21 и 31 из двора торопились две девушки. Одна везла инвалидное кресло. Следом за ними еще одна девушка бежала. Похожи были на работников дома для престарелых, которые находятся во дворе дома 21. Шла обратно, специально обошла, где магазин Москва и остановку. Там как раз эти работники навстречу шли. Надеюсь, что нашли. Двое быстро шли, одна из них кресло инвалидное катила. Третья за ними следом бежала. Они в 8.00 примерно, видимо... Поняли, что бабушка ушла, где ее не их видела уже на выходе из двора. Выходили из двора нашего, где эта бабушка, нашли ли ее сотрудники приюта, вернули ли ее обратно в приют, или она все-таки добралась до остановки и уехала куда-то, до сих пор неизвестно. А, ясно. И такое было дважды. И еще есть информация, что их там внутри привязывают к кроватям, а, а еще а? есть информация, что недавно одной из медсестер, пациент, так называемый, сломал палец. О, Господи. Угу. То есть это, ну, по всем признакам, это натуральная дурка, просто частная. Угу. Угу. Ясно, хорошо, мы сейчас материалы тогда просмотрим, ознакомимся, потом вас проинформируем, но ну, в ближайшую неделю мы, ну, на этой неделе даже планируем туда выезд. Если, если будете выезжать у меня к вам просьба меня привлечь как представителя интересов жильцов угу, хорошо, я вас услышала Но телефон, это ваш сотовый телефон или это вот домашний, рабочий какой-то это сотовый, вы звоните сотовый. в любое время угу. Угу. сотовый телефон ну, спасибо за информацию, за сигнал мы обязательно отреагируем и, и, вам пожалуйста, ответим. и пожалуйста среагируйте пожалуйста как можно быстрее потому что по прогнозу послезавтра ну, ну да. Ночью минус 27. Это здание просто насквозь промерзнет. А там внутри Очень... влажность стопроцентная. Хорошо, благодарю вас за информацию. Спасибо. Спасибо. До свидания. Ждем вашу выезда. Спасибо, конечно. Благодарю. Здравствуйте, Наталья Сергеевна. Да, да, да. Алло. Что, плохо слышно? <связывая> а, мы с вами вчера разговаривали? <связывая> а, Да, да, да. Это город Сургут, да? Вы заместительный... Да, фирмен. я поняла заместитель начальника да. управления, да? да. А, смотрите, я нашел ваши контакты, я могу вам отправить ссылку на видео и готов. А я ее уже вчера нашла, уже все да. нашла, я ее посмотрела. Да, завтра мы выезжаем, и завтра мы будем уже работать. Сколько? Сколько будете? Ну не знаю, не будем загадывать. Дорога сейчас очень плохая и погодные условия, поэтому выезжаем утром. Я думаю, что к обеду мы там будем. У вас рабочий день сколько? С девяти? У нас с девяти, выезжаем мы в 7 утра. Где-то в одиннадцать должны приехать. Ну Мы не будем загадывать, потому что у вас коллеги наши приехали гораздо позднее. поэтому. У -у -у. Ну, смотрите, работать. мы уже собрали сто семнадцать росписей, если хотите, могу вам направить. Так вот здесь не имеет значения, сколько, знаете, 12,5 важно будет подписей, и, и, и 117 тоже. Вы, конечно, можете также наш адрес просто продублировать их. Ну, mm -hmm. и у вас и так достаточно в обращении этих э, подписей. Поэтому завтра мы сами поедем, посмотрим. А у вот вас как так, э, комиссия, да, есть приказ на, на организацию проверки? А, у нас сейчас идет неплановая проверка, на согласование в прокуратуре. Мы не уверены, что ее нам согласуют. Если нам ее не согласуют, мы выйдем с профилактическим визитом в рамках контроля надзора в сфере социального обслуживания. Вот. Я понимаю, что коллеги наши, надзорщики, тоже планируют туда выходить. Это и Роспотребнадзор, и МЧС органы. Они идут уже по своему законодательству, и, соответственно, по своим направлениям они тоже будут это смотреть. Так, а я с вами как представитель интересов жильцов окружающих домов... Что? Можете, мы, мы, вы не можете присутствовать мы вас не можем как орган при, как бы, привлечь. Ну а если Просто... я на выходе встречу и, ну и как бы комментарии получу от вас выявлены? ли какие. -то... Комментарии мы вам письменно предоставим ага. ну, то есть смысла нету да под... То есть на ваше да конечно потому что во-первых это будет если профилактический визит да, если нам не согласуют проверку. То есть если проверка, это будет не один день. Если профилактический визит, мы не можем там находиться свыше одного дня работы, то есть в их рабочее время. Вот. И дальше мы будем уже работать с коллегами, с надзорными органами, чтобы понимать ну всю ситуацию, складывать. И впоследствии мы дадим вам уже ответ. Угу. Ну, я, я, в курсе, да, я в курсе по поводу 336-го постановления, что вы очень сильно ограничены в своих действиях. Конечно, конечно. Да, все и, верно. Этот, и этот год, и следующий. Подскажите, если вы завтра не сможете выехать, во сколько вам позвонить, можно уточнить часть, как будет? завтра выехать однозначно, проверка планируется. Я говорю, что если мы не сможем выехать на внеплановую проверку, мы поедем с другим видом профилактического мероприятия. Это называется да. профилактический. Вот, то есть мы в любом случае завтра туда выезжаем. Угу. Вот. Понимаете, нужно еще понимать, э, из, э, то есть это здание, оно же передано в безвозмездное пользование администрации города Сургута. Mm -hmm. То есть хотелось смотреть, на каких условиях его передавали, в каком состоянии его передавали. Мы понимаем, что сейчас там будут ремонтные работы внутри этого здания. Вот. И э, самое интересное, что а, те, кто поместили туда своих родственников пожилых, они -то не предъявляют никаких претензий а, к, к, к этой организации. И они довольны уходом и тем, что предоставляют какие услуги. Ну, дело в том, что я с ними разговаривал, с двумя родственниками. Они как бы -то, да, тоже хвалят, замечательное питание, да. супер обслуживают. Да. Я говорю, а вы видели вообще, там в курсе, что это за здание, что там грибок лет 30 как, обитает вообще uh -huh, в, uh -huh. в каждом кирпичике? А они говорят, нет. Я говорю, ну правильно, они панели все закрыли, я говорю, это в тамбуре, на, наверх поднимите взгляд, посмотрите, какие там потеки и грибок весь, весь потолок грибки. Ну, не задумались. Ну, по нашей информации, мы знаем, что месяц назад при открытии там Роспотребнадзор был, то есть мы с коллегами а, запросили предоставить нам информацию о результатах проверки, но если они работают, я так понимаю, что к ним таких ну, жестких претензий нету, я так понимаю, что им честники там были в начале октября, когда они переехали туда. То есть, поэтому я говорю, что вам говорят какие-то комментарии и предоставлять сейчас информацию. У меня вот не оснований нету и как бы еще пока не хотелось преждевременно. Будем разговаривать, будем полностью смотреть картину, собирать, кто там был, что был, какие действия были проведены и уже тогда вам официально ответ направим. Mm -hmm. А вы проверку на предмет чего будете проверять? Ну, допустим, Роспотребнадзор, я понимаю, там температура, промерзание, влажность. А у вас какие будут предметы проверки? условия создания граждан пожилого возраста. Какие? То есть это... Это отверстие с нормативами питания, это какие услуги предоставляются, это нормативы э, жилой площади, мягкого инвентаря, ну то есть все то, что необходимо в обычной жизнедеятельности человеку, нет, нет такая обеспеченность. Mm -hmm. То есть по, по подарке там у нас МЧС будут вот, коллеги работать, да? Но смотрите, какие наши действия. Что если мы, конечно, будем береть жизнь угрозу жизни и здоровью, да, на сегодняшний день, мы от нас поступят везде сигналы и в прокуратуру, и в окружные, там, и в Роспотребнадзоры, и в МЧС у принятии мер реагирования. Потому что исключительно эти органы могут либо приостановить деятельность этой организации, там, да, либо закрыть это учреждение. То есть мы таких полномочий то не имеем. Угу. Мы выезд осуществим, тем не менее, мы как бы там будем завтра. Добро, благодарствую, ждем вас. Угу. Так что, если что, вы можете перезвонить мне 17 -го. Добро, благодарствую. Угу. Угу. Всего доброго. До свидания. Больной, когда узнает свой диагноз э, и слышит слово «хоспис», угу. для него это дом смерти. А под декой что означает а? а потери с крыши означает, что там не герметично все. Ну, замазали и Ну, да вон у них даже сосульки. Ну, сосульки это не говорят, что... У них туда внутри вода попадает. Открыто. Никаких знаков нет. Чили-то. Ага. Ого. Смотри, открыто. Ага. Налит есть. Ну вот и там уже-то. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ремонт? А? Как ремонт идет идёт? Жильцы дома какого соседнего и ага. посмотрите пришли. Что вы когда планируете завершить? Светлана Леонтьевна, подойдите. Поэтому будем рады видеть наших посетителей. Угу. Вот жильцы дома пришли. Здравствуйте. Доброе, Доброе утро. Да вот так заглянуть посмотреть. Что здесь зоопарк? А? Зоопарк здесь или что ты хочешь каждый день здесь? Мы пришли на ты? На вы, выходите, пожалуйста. Пойдем, Серега. Да, конечно. Благодарствую. А что это все в этом самом... Есть вопросы? А где можно ознакомиться с уставом вашего предприятия? А какой сайт? Заботовый секс. точка ру. Я не помню сейчас на память. А мы откуда знаем? А, как а на каком обращаться? основании вы сейчас будете у меня задавать мне вопросы? Просто. А я просто хочу знать, кто вы. А вы кто? Я жил из дома. Паспорт показывайте прописка. пропиской. А, будьте добры, раз вы с меня что-то требуете, покажите сначала Давайте свое. Давайте так, запросы делайте в прокуратуру, во все органы. И перегарам мне не надо на меня дышать. Вы сейчас на, на меня... Увеличите. И не записывайте, уже... берите свою камеру, пожалуйста, делайте не законные вещи. То есть вы сейчас меня обвинили в пьянстве? Вы бы... пьян. Да? Да. А давайте-ка сделаем друга. экспертизку. Куда вы бежали-то? То есть хамили. Поэтому не нужно этого стыдиться. А однозначно, это... в этом стыдного ничего нет. Где уставка? А на каком сайте искать удовольствие? Пойдем вокруг здания, пойдем. Ну то есть вот, вот это все они не убрали, пожары безопасность до сих пор сохранились. Пожаропасность, точнее. Ну, ну, -то. На ледь нету, влажности нету, что-то они сделали. Да, они уже. Но зато вон вся крыша в этом. Вся в Хотя вот тут вот, есть влажность до сих пор. А, тут, да? Тоже обледенение небольшое. Все, все, все, все, сюда. А дырки это вот что-то означает. А, кстати, вот, доказательство, да. что влажность повышенная, да? Но, да, все. да, да, да, да, вот эти дырки, -то. О, тут заткнули совсем. А вот влажность повышенная видно, до сих видно, пор. Видно, видно, видно. Все, все видно. До сих пор влажность повышенная. Ну, видать, обогреватели включили на полную. Вот плачут окна тоже все. А тут по-прежнему нагромождение документов. Журнал «Золотое сердце». Вот, наверное, хорошая комнатка. Потому что окна светлые. Ой, тут тут вообще это, очень много документов. То есть, не дай бог, что-нибудь вспыхнет. Вон там сервер на у них даже. Или какой-то холодильник. Даже, даже камеры бедно бледнелы. Ага. Вот она. Тут будет у нас вот выход. Уже вложность большая. территорию. А вы кто? Территорию покинь. А мы, кто? мы уходим. Я директор, покиньте территорию. А я могу посмотреть ваш документ? Покажите свой документ, вы, кто? вы ко мне обратились, будьте добры, покажите свой документ. Потери... Потери... Пойдем, Потери пойдем. Мы уходим. А, а мы, мы, мы, мы, идем. мы уходим. То есть какое-то лицо ко мне подбежало и сказало, что оно директор территории. Вот этого... Заведение. Ой, ой, не представившись. А я, может быть, какой-нибудь министр или, может быть, царь? А, вот, смотри. Обледенение, да? Все. Руками меня трогают. Где? А вон, руками меня толкают. Не трогайте, товарищ. Вы меня, что вы меня рукой-то трогаете? Территорию покиньте. А мы уходим. А это что у нас? Поддержка еще? Да, покиньте территорию. То есть, а если не могу покидать, территорию. будете применять Для полицию туда? вызову сейчас. Полицию? О. Вызывайте. Вызывайте. Вызывайте. Будем разбираться, кто да. вы, на каком основании здесь. территорию. Ага. А мы уходим. Мы идем, идем, идем. Мы идем спокойненько. Да. да. Обледенение тоже. Да, да, да. да. А что вы ведь а... не доделали? Вот здесь а -а -а. дыра О, вообще колоссальная. А -а -а. Новые дыра, что ли? Раньше и не было. А, слушай, однород а там есть? Есть. Там... И, что, и в таких условиях все содержат? Ну, как минимум 10 пациентов. 10? Ну, вроде так. То есть 10 лиц? Вызывайте, вызывайте. Вызывайте, вызывайте. Вызывайте, вызывайте. Нам ждать, да? Да, да. Мы ждем? Все, все, не будете применять сейчас. А мы не применяли. Мы сейчас полицию да вы сейчас полиции. Ну все, мы тогда выходим за ворот и ждем там. А полиция. что полицейский? А зашли что вы... А, вы нам путь а, придаете? Все, все, все, все, ожидайте. Так мы здесь ожидаем. А будем. как вы сейчас убегите? В смысле убегите? Прямо... Почему мы убежим-то? Подожди, подожди. Ты... Подожди, подожди. Вы сейчас убегите? Убежите вы все. Вы за нас решаете, что мы будем делать? Я вам сказал, я буду сдать за территорию. Давайте, ждем. Вы же говорили покинуть территорию? Покиньте территорию. А, да. а потом мы что сказали? Оставайтесь ну, на месте. Выходите. Благодарствую. Территория частная или как? Я хотел бы ждать. А вы кто? Вы кто? Серега. Добры. Серега, пойдем. А, вы сказали, что я... мы выйдем. Ага. Понял? Все, мы вышли, вот теперь разговариваем. Территория частная? Или муниципальная? А вот ворота вообще закрывается, нет? На Никто замок не нет. или на засов хоть как-то? Скажите, а вы нас на каком основании выгнали? я Я? А в чем это выражается? Денис Александрович, вы всегда с людьми разговариваете спиной? Спиной. Да? Отлично. Все, комментировать будете как-то, нет? Нет? Ну, замечательно, сейчас приедет полиция и вместе с э, комиссией и соцразвития будем выяснять, какие у вас тут условия. Едет комиссия с КМАО. А вы то чего убегаете? Денис Александрович. Денис Александрович, по-моему. Денис Александрович, а вы то чего убегаете? Заглядывают в окна. Понимаешь, что тут вообще жесть. В окна заглядывают. Да. А они к нам в окна не заглядывают. О, О дом. Да. да. Заглядывают нам в окна. И толкнул же он мне. Пошли мы. А вот надо было фиксировать. Не, ну... Я-то вот так держал камеру. но я не знаю, видно там или нет. Он же в спину, скорее всего, толкнул. В спину топнул. Ну, ну, не, ну. не скажешь, что он прямо вот так вот. Но он ко мне вот, вот, вот так вот прикоснулся ко мне. Так. Ну, ну я, я шел. Ну, покажи. Я шел вот так вот. Сзади. Сзади, да. А -а -а. Он, как сказать, то есть у меня на выход. То есть удара ничего не было. Он просто меня сопроводил, ну что, ложный вызов получается. Сейчас будем оформлять. Обязательно. Мы же не вламывались, мы подошли, спросили. Да. Ложный Дверь вызов. открыта была. Никаких объявлений, что это закрытая территория, Ой. что это частная территория, Прости. что а, это, что вход запрещен, что видеосъемка запрещена. Ничего нету. Да. Что, вызов-то отменили, нет? нет? Нет. Ага. Ну это ж по сути ложный вызов. Мы здесь, здесь, здесь, здесь. здесь мы здесь. Слушай, вот это вот дыры. Ну, у них все отверстия обледенели аж. Да видно, видно, видно. Там-то вообще здорово видно, на той стороне. Что условия не те. А девушка тоже попала. Денис меня в этот самый. Я уже давно не пью. Что Ну да до клевета а в, в общественном месте. А обязательно, обязательно. Ты можешь Ты это можешь рапортом оформить. И при исполнении обязанностей. Да, рапортом можешь оформить. Да, мы же можем сейчас проверить. ФИО, я ее знаю. Стоцкая Светлана Леонтьевна. А это вот э, директор? Ну, Зам. директора. А вот мужчина, который спиной разговаривает с людьми, это Мельник Денис Александрович. Ага. М. Вон, видишь, даже вывеска сохранилась. Станция юных техников. Вверху. О, ага. Надо будет ее. Станция юных техников. Сургут. Вот так вот. Дверь открыта. И вот, наверное, открытая, вот она прям в плиты, детской площадке находится. Дверь. И получается, любой пациент, который может сбежать, он сразу у него прямой доступ к детской площадке а вот там выход из двора, вот там за домом сразу э, автобусная остановка, и вот там еще выход. Ну, они, скорее всего, на хоккейный корт ездят, пробок какой -то. А, ну <с да, вот возможность на хоккейный корт тоже залезть, есть. Да. Доступность тоже. Шаговые. Шаговая. Два шага, и прыжок, и там. Да. Народ, мы находимся на проспекте Комсомольский, 21-2, у меня во дворе. Это, можете ориентироваться магазин «Москва-остановка». Вот Возле этого черного приюта мы с Серегой. Мы зашли, прогулялись вокруг здания. Выбежал директор, сказал, что вызвал на нас полицию, покиньте территорию. Стоим, ждем возле ворот, скорую полицию. Поможете, пойдите, пожалуйста. че то пацаны не торопятся. Не же вместе стоять. Блин, холодно. Ветерок. Ветерок. Что, машину подогнать? А ты на машине что ли? Да. Да вы бы здесь ставь. Посидим в машине. Сюда? Да. Вот он корт. 31 дом. 21 дробь 1. 21-й дом. Все в окнах, все на виду. Вот это здание. Именно примерно вот в этом месте, где я сейчас нахожусь, и была замечена сбежавшая бабушка. Ого. 26 показывает машинка. то Минус 26. Да. Даже 27 вот сейчас он. он в этом. Как милицию вызвала? какие Милицию. Милицию? Да, она сказала. С Белоруссией вот... что ли? Нет, она сказала милицию вызвала. Полицию или милицию? Она Прям милицию? Да. Ну с Беларуси сейчас, он ну, получается, они Сколько? Неделю Фига будут ехать. Сену. Неделю будут ехать. А ежели они не приедут? Ну, не знаю. Ждем полицию, соседям сообщил в общедомовый чат. Может кто-то подойдет. А также ждем комиссию, да? Смол. комиссию Со ждем. Да, департамент социального развития. Угу. Контролируем исполнение, общественный контроль. Да. Ну, я им объясняю, что оно дано мне О, О, Полиция приехала. Пойдем, разговариваюсь. А? Здравствуйте, нет, мы вас не вызывали, наверное, нас вызвали. Что, фото, что-то? А? Фотографировали что да? Нет. Что, подходили к вам мы просто Подходите? вход смотрите вход открытый да, ворота да. это калитка открыта никаких знаков что частная территория вход запрещен видеосъемка фиксация запрещена ничего нету да. мы зашли смотрим здание какое-то зашли в тамбур дверь тоже открыта никаких знаков там запрещающих что вход закрыт там часы приема ничего нету. мы зашли смотрим там ремонт делается ну, вышла женщина, говорит, идите отсюда, вы пьяны, ну, ему сказали, Для что меня. он пьяный, а он вообще 13 лет не, не потребляет алкоголь, я также. же. Угу. Вот. Мы пошли это, вокруг здания посмотреть, вообще, что творится, потому что сейчас должна комиссия приехать из Мало. Да, конечно, Давайте. Ну, мы пошли вокруг здания посмотреть это вообще, что происходит. Ну, в каком состоянии здания. С пачкой а, а, Ничего страшного. Это ну, мы, мы пошли вокруг здания. Вот вышел директор. Вот мильник. Давайте подойдем к нему. Да, и сказал, покиньте территорию. Ну, мы не сопротивлялись. ничего не ругались? Нет, у нас это, мы можем это все доказать, что мы не ругались, не скандалили. Наоборот, к нему физическую силу применили. Вот Сергею. А меня Да, в спину. 6 -6. Молодые люди помогают постоянно которые... заглядывать, занимаются могу... а, зайду, я зайду я могу. А, я по чего, я не могу. А поводу чего к тебе не писали? Ну они не в меня не сливочные. Серьезно? В чем это выразилось? Они куда-то ка на камеру. Влазят по территории. Я как директор защищаю этот. А дверь была открыта, они зашли, получается, и... Они постоянно ходят. Постоянно это когда? Как часто? А Скажите вы еще сюда приходили? А? Да, приходили, приходили еще а, Мы сам? приходили в субботу в дни приема. У них там на двери висело объявление. Часы приема с 10 до 12 в субботу и да. в среду. Это тоже часы приема, приемный день. Дверь также вот постоянно была открыта. Смотрите, ни замка, ни засова, ничего нет. А хотите записать, написать заявление о том, что они снимали, получается, да? да? вообще они снутри снимали все помещение, никто не давал разрешение. Они упадут это все в сеть. А есть доказательства? Конечно. Что это именно мы сделали? Вы сможете доказать? Okay. Пойдемте, напишем. Оп, так, так, так, так. Давайте мы, ну, знаете, сделаем. Mm. Сейчас, наверное, участковый приедет. Давайте. Давайте. Давайте. У да. давай, давай. вас в машине есть или как, подождать сможете? Мы в машине лучше в машине, в машине, в машине, ездить, машине конечно. конечно. Сейчас-то я подожду или участковая здесь подожду? Ну, да, конечно. Просто я товарищей не пущу. Звонить. Я вас понял. Сейчас-то я к вам подзойду тоже, запишу данные. Выясните все, что участвуйте. Хорошо. Да, да да, сейчас я же. Да, да, да, да. Давайте он, он, он просто на машине. Да, на машине ничего. мы Последние не скрываем. Доми. Еще двое человек. Да, я живу Конечно. в 16-й квартире. Мы Это собрали э, э, петицию: 117 росписей собрали с окружающих а, домов. То, что мешает, ну, знаете. по сути, здесь приют для престарелых. Мы не знали, что он здесь находится. Вот. И жители высказали однозначно свое мнение, что мы против этого приюта. Тут будут вывозить трупы. Пожилых, потому что на Комсомольском 14, откуда они приехали сюда, там вывозили то -то трупы, то есть Это мы не хотим, чтобы наши зашли. дети видели вот эти вот Меня зовут Сергей, а мне просто полностью ну, документы ну. или что-то Вам и... что нужно, данные персоны, да, данные персоны которые меня... я представляю Все да? верно После предъявления этого, заявления, мы для чего Для установления личности? Ну да ну, должно быть какое-то сообщение совершенно совершенном сообщение. Было? Ну, да, я же приехал а, со, да, с такой далека. Номер КВСП сообщите. Номер КВСП мне не говорят. Но... Ну, уточните, у вас же рация есть. У меня рация в машине. Уточните. Номер КВСП. Да. Ну, должно быть основание для установления личности, да? То есть вы... нет, не знаю, как вот вас зовут вообще. как Сергей. Сергей. А фамилия у вас есть, Персона? Не сообщай. У Персона есть фамилия, но она, видите ли, она... Не значит, что да здесь. подожди, прежде чем спрашивать персональные данные, у вас должно быть основание. Да? Либо Пусть мы что-то на, находимся в розыске, либо поступило заявление. Заявления еще нет. А поступило сообщение. В устной форме поступило заявление. Да. Да? Вот Номер QST сообщите, чтобы мы могли. Подбайдить, конечно, конечно. Я правозащитник, у меня сложно. Я сообщение. верю вам, верю. Участковым передам информацию. Кто приехал с вас, там? какие у вас инстанции есть? Кто там, Громенюк или кто приедет? Я, я не знаю, кто сейчас на ага. да, Они заходили. меня все знают. Вы, вы в машине, да? Себя да, мы здесь, мы да? не скрываемся. Ага. Я в 16 квартире живу, если И учись грамотно общаться. я же Так, полицейский пошел у нас ага. туда принимать заявление. Принимать заявление. День-то выбрали тоже, зараза. 30. Да, морозный. Ну, в этом здании. Он ты же сам видел, все обледенело. А, ну да, по кругу, да. Ну внутрь-то мы не проникали. Мы только не, зашли сюда. Нет. Мы зашли. Не мы вышел. зашли в тамбур, но мы в само здание-то не заходили. Нет? Ну, все. Кустову сейчас приедет. Ага. А кто? Кустову. Я не знаю, помимо. Дождетесь. Дождемся, да, да. Мы комиссию вообще ждем С департамента социального развития Мы все инстанции написали заявление О том, что, что у них большие ну, Прямо это? сейчас вот они должны приехать да, вот, ну, Еще лучше будет Я предлагаю всем вместе Зайти, посмотреть, в каких условиях стариков содержат У них влажность 100% Если обратите внимание, вот дырки во всем здании И швы, рука помещается Да там да, в грибке все Они же ремонт не заходили Ремонт они не зря начали делать Там все в грибке, в черном и 117 росписи уже собраны, и до сих пор собираем. Мы хотим снести это здание вообще и сквер сделать. Вот все дома в округе, я могу показать документ, 117 росписей пособрали. Что приятно, надо зафиксировать Конечно. Добро. Все, доброго. И вам все хорошо. Удачи, ребят. А номер КУСП он так и не сообщил. Ну да. Ну это значит, скажет. Нет, он сказал, что он не он этот... Номер по телефону не передается. Передается. Я ему сказал, давай по рации. Он говорит, у меня в машине рация. Ну давай это. Он весь ну, просто не захотел. Ну неужели никто из соседей не подойдет? А? Серега? Может я зря за все это сделал? Ничего. Ну, мой это все надо. Это учреждение, не медицинское. Нет, там написано что станция геотехника. Действительно, мы слышали Мы в станции юных техников Пришли А там оказывается Да А там свои поделки Станция юных стариков я еще машину завел пьянство это, конечно, дерзко Как мужчина, как человек За рулем Может быть пьяным тем более менты приезжали, они разговаривали с тобой, они, ну видно, что ты не это. Yeah. Что ты трезвый? Тем более за рулем. Yeah, за рулем. Yeah. Но они сейчас могут на меня сказать, что я пьяный. Well, <laughs> well, <laughs> well, вот well, смотри, yeah, сейчас yeah. вот они по это. Она сказала, что этот, что ты пьяный, да? Mm -hmm. Ты же ее там переспросил. Она сказала, типа, что хотите взять. А yeah. ты молодец, сообразил. Я думал, она говорит про угар типа этот сигарет, uh -huh. а ты переспросил, это что, пьяный что ли? Я сказал, да, вы пьяный, типа, все. Это клевета. Ну, вот я сразу... вот пиши на нее встречное, можешь это рапортом оформить. Uh -huh. То есть тебе не, не надо не писать заявление, ты говоришь, примите рапорт. Uh -huh. Рапортом сообщение о совершенном Он напишет за тебя, ты там только за это, можешь любую закорючку или печать шлепнуть. Я не делал Вот. Закорючку оставишь, и все. А, подожди, даже в даже за крючку ты вообще не прикасайся. Рапорт это чистый его документ. С твоих слов. Все. Просто говоришь, вот рапорт составили, я сфоткаю, ты сфоткаешь, и тут же на месте требует номер по чтобы он зарегистрировал. И все. И клевета, ей обеспечена. Вот это ответ. Смотри, что написали. В Росреестр направили. Территориальный отдел управления Роспотребнадзором хмао Югры она направляет вам обращение, был как Антон Николаевич, для рассмотрения принятия мер в пределах вашей компетенции в части использования не по назначению участка с кадастровым номером. То есть они усмотрели признаки. Чего? Но использование участка не по назначению. Она для станции юных техников использует. Народ, да, отлично. Все. Здравствуйте. Здравствуйте. из ХМАУ комиссия, да? Из Здравствуйте. Департамент социального развития. Здравствуйте. Да? Здравствуйте. да, да, вы кто? Основной заявитель. С вами можно пройти? Нет, с вами. Мы самостоятельно справимся. Прошу вас обратить внимание на вентиляцию. Смотрите, у них все обмерзло. То есть мы вокруг как здание прошлись, у них налить везде, вот, на этих дырах. То есть влажность стопроцентная была. Сейчас я не знаю, что они сделали, влажность уменьшилась, но... Да, но все равно вот э, с той стороны, с задней, там видно, что окна до сих пор плачут, то есть влазность повышена. А вы давно здесь а, Полчаса, да, нас тут обвинили, что мы пьяные, хотя, хотя вот человек за рулем, я 13 лет не употребляю, приезжала полиция. А вы пытались ну, туда обойти? непосредственно замруководителя обвинила в пьянстве, вот. Мы с полицейскими поговорили, сейчас приедут участковые. Я не знаю, они, нас хотят заявление написать, что мы якобы... Ну вы что, на территорию входите? Ну, мы прошли, никаких запрещающих знаков касались? нет. Знаков да, Вон они пытались утеплить какими-то методами, вон пеной, но это все равно, дырки остались. Здравствуйте. Вот приехала комиссия. Да, Я они с работы шла, они фотографировали, уже оттуда начинали. Это, это Департамент и социального и развития СКМАУ. Вообще а -а -а. обалдеть. Сделали. У -у -у. Выведи детей. А куда они с летом на улицу вывезти их надо? Куда они их поведут? На площадку детскую, что ли? Они, леду, они, они говорили, что они, у них есть специальные волонтеры, приходят гулять со стариками. А где гулять они будут? руки да. или на площадку Или вот на нет. корт. Но дело в том, да, что пациенты ходить. сбегают. Как минимум два случая было. Один в сторону 31-го убежал, да а другой... отсюда, с этой стороны. Вот у меня да, с этой стороны бабушка, у да. Но. У нас нет выходных. Мы не оставляем своего пациента ни на минуту без внимания. А еще трубы будут хорошо. вывозить. Мне так вообще из подъезда выходишь, и вот он вход будет. Ну да. переделывать туда. Да, они там в посадили, на эту руку вывозите. И, прежде чем вывезти их же где-то хранить надо, а у них же места нету. Нету, нету. Ладно, зимой в кордон так положу, да, летом за 20 загоняется все. Ну, ждем у да. Не, ну тут у даже не создана, чтобы они попадут. Да. Что, ты совсем замерз? Пойдем, а обратно в рак, машину. Ага, <связь> все все Латов! Директор все вообще некрасиво повел. Ни по-человечески, ни по-мужски. Спиной повернулся и ну, да. еще и в спину толкал. А знаешь за чего? Потому что я загораюсь я, я, с ними, с улыбкою, нагло вот так, вот, знаешь вальяжно. А никому же не нравится вот так вот. И в таких случаях сразу телефон над собой поднимай на вытянутую руку. Понимаешь, мы мы просто шли. Uh -huh. Мы же просто шли. Он там сзади был, был, был, был, был, и тут раз, и меня толчу. Mm -hmm. Я там не дернулся не, не сам ничего. Он просто меня подтолкнул. Вот, типа, знаешь, как ну, бы, или так это поддерживает, а там, вот или вот, вот, что то вот. Раз и его поддержали вот. Там в ней даже ничего и не было. Я тебе говорю, вот, он мне вот вот так вот только сделал и все. Mm -hmm. Ну я почувствовал это. Ну это хам, что называется. Хамство, хамство, хамство, хамство, да. Мел мелкое хулиганство. Да. Да, интересный сюжет закрутился. Угу. Я где-то там искал все это. Со стороны все приходили проблемы, а тут, на тебе, под носом прям. Не, это нормально, просто с, с ментами свой язык должен быть. Чтобы он сразу ему стал все ясно, Что мы адекватные, что мы не бузим, что мы говорим на их языке закона. Вот я ему, видишь, начал говорить, где номер КУСП, он сразу понял, что я соображающий. Давай номер КУСП. Прежде чем я ему назвал причины, на основании которых он может требовать удостоверения личности. Э, <связать> тебе <связать> надо было сказать, закон о персональных данных. <связать> я я запрещаю в обработку персональных данных. Вот на их языке, понимаешь? Он скажет, а мне, мне надо установить вашу личность. А ты ему скажи, а назови чтобы установить личность и потребовать документ удостоверяющей личности, у вас должно быть четыре основания. Находится в розыске, есть ориентировка, поступило заявление письменное и сообщение в дежурную часть с номером КСП. Вот сработал четвертый вариант. Чтобы вам сообщить какие-то данные, я должен ознакомиться с распечаткой. Он должен прям распечатку тебе предоставить, что там номер КСП такой-то. Поступил звонок с такого-то номера, заявитель такой-то, фамилия, имя, имя, отчество, сообщил следующее. И текст написан. И ты читаешь. О! А, а где тут я? Где написано, что в этом синем пуховике, там, ну, как одет, ну, это же не я. Так что ищите ее. А если похож, вроде, ну, вот теперь ясно. Давайте я копию, мне копию, я сфоткаю, чтобы я мог обжаловать, uh -huh. пожаловаться. Вот. И вот только после этого ты показываешь, что это... Этот, uh -huh. как он, ну, удостоверение личности, там в данном случае у тебя водительское удостоверение. И все. Uh -huh. И то можно сказать, ну, хорошо, куст появился, но... Пускай они подтвердят свои слова письменно. Давайте, оформляйте заявление, я ознакомлюсь с заявлением и дам свои разъяснения, пользуясь это, через рапорт. Все, вот если ты так ему сказал, он бы, он бы сразу сел в машину, и так он это. Я ему донес информацию. Приезжал патруль. Нормально, ребята, ничего не бузили, нормально с ними поговорили, объяснили ситуацию, что по росписи собраны, что просто прошлись вокруг здания, нас начали выталкивать, выталкивать моего соратника спину толкнули, обвинили нас в пьянстве, неадекватности какой-то, вот, полицейский пытался у нас какие-то данные, я говорю, подожди, у тебя четыре основания должно быть, там находится в розыске, есть ориентировка, этот... Поступило заявление, либо сообщение к дежурной части. Ну вот дежурную часть поступила сообщение, я говорю, ну давай распечатку КСП, мы должны знать, кто заявитель, откуда звонил, какой текст, в чем обвиняет и кого именно. Он ну, понял, что ребята грамотные, ну и в любом случае там надо требовать само заявление, чтобы написали даже если он с КСП ознакомит. Вот, он понял, что не все просто так. Я ему сказал, что я журналист, правозащитник, представляю интересы жителей. Вот. Ну, он понял, походил туда-сюда, сходил и сказал, что приедет участковый, сказал, ждите, и уехали. Нормально так пообщались с дпс -каниками. Вот это вот и надо всем знать. А я рассказывал это все. Знаешь что? рассказывал ты. Ты видео видел? самостоятельно? проводил. Видел, видел, видел. Сколько раз пересматривал? Видел. А сколько ты не пересматривай, ты все равно забудешь. Потому что у тебя этот самый... Пока тебе не дадут, пока тебя электрошокером не ударят, ты не научишься запоминать. А меня били, меня ударили, меня как только не прокручивали через мясорубку, я вот после этого начал все быстро махом схватывать. Меня дед учил, пока тебя не трогают, сделал, только тронули а чем ты будешь отрывать? У тебя не знаний, ничего нет. А я вот сразу... А у тебя записывается сейчас? А я, да. А я сразу отсекаю. Я сразу отсекаю. Я ему дал понять, что я грамотный. И не позволил ему тут какие-то данные записывать. Он думает, зачем данные записывать? Чтобы протокол сразу составить на нарушении. А так ничего не получилось. Все. Я уже сколько, сколько вас учу, учу, учу, учу. Учишь, учишь. Одно и то же рассказываю каждый раз. Каждый раз вопрос. Ой, ты. Вот опять ты с кем разговариваешь, да? Сам с собой, да. Я же закашлялся, а. Ладно. Кто-то вышел. Пошел курить. Курят на территории, да? Да. Не, у меня есть видео, как они втроем курят прямо возле крыльца. От здания нужно отходить там что-то 5 метров, что ли. Ну, дело в том, что у них вот как раз там мусор, картон, деревянные изделия, строиматериалы, материалы, И вот они вот как раз там курят. Понимаешь? Бычок туда-сюда уронил, стряхнул не туда. И может быть пожар. Нету станции юной техники. Здравствуйте. Да, да, да, Это верно думает. Что? Здравствуйте. Что верно? Кто-то приехал, что-то привез. Они ходят. Что? Что вы сказали? Что-то он там Антону сказал. Машина вот эта вот. Максим 316. Александр Улььяна. 186 раз. Мазда. Что? Ага. Меня Антон зовут. А. Что, у меня машина не попала? Хорошо. А? Ты не понял? А вы мне что там говорили? Я говорю, что моя машина в кадр не попала. Вы меня не знаете, я вас не знаю. нет а правильно? Нет, пальцем на меня показывали, когда что сказали? Вот я вам сейчас объясняю. Чтобы ваша машина Конечно. в кадр не попала? В Конечно. Хорошо, я учту ваше мнение. Смотрите. Давайте Это угроза или как? Почему угроза? Вы что, снимаете что ли? А что? нет? А, а что не могу? А вы снимаете? А что не а? Что? Общественное место. Снимаете кого хотите. Меня это чё снимать? Нет, Не, подождите, вас как зовут? Меня? Да. Мага зовут. Мага. Мага? Меня, меня зовут Антон. Да. Я живу в этом доме. Я из курсе. Вот. Я бурсон в курсе. Да. Ну, ко мне какие претензии? Ну и к моей машине подойти, правильно? А я не подходил к машине? Вы подходили Я прошел мимо, я ее не трогал Я увидел, что как вы подошли, там что? смотрите внутри я не могу смотреть Что-то подозрительное? Нет, просто прошел мимо Ну все, Антон, ерундой не занимайтесь не занимаемся. Я вообще тут представляю интересы жителей. Мы 117 росписи собрали. Мы... А телефон уберет, я вас Опа, прошу снимать. Зачем? зачем, а, зачем не снимай меня. Не, Ру... Ру... не надо так делать. Мне не надо снимать, Ру... я вам говорю, Миш... я, не... я же разговариваю спокойно. Руки руки я спокойно разговариваю, Ну вы же сходите за телефон. Не снимать меня, я что, тебя снимаю что ли? Вас никто не трогал, вы зачем руки распускаете? Вы прошли мимо моего машина, снимайте. Нельзя? Конечно нельзя, я что, вас снимаю что ли? он кто это право дал? Конституция Какой Конституция? Россия. Я что-то нарушил? А мы что тут нарушили? Конечно нарушайте что именно? Кто вам право дал, что мою не снимают? А вы можете доказать, что я снимал вашу квартиру? Конечно Машину? Я вышел вон там, видел сам, лично Так, и что, это запрещено законом? Давай я к тебе домой захожу, сейчас буду снимать Как ты думаешь? Домой то нельзя? На общественном а месте. Домой нельзя, дома. На общественном месте, да? Имущество. Но мы сейчас не мы сейчас где находимся? В общественном правом поле? Да это не важно. Как Давайте это. Не стоит всего этого. Вот. Конечно, вот. не стоит. Не смотрите, стоит смотрите, мага. Э, Подождите Серг. Э, мы с вами пожали сюда. руки, мы с вами договорились. Да. Вместо этого, вместо того, чтобы сохранить нашу договоренность, вы начинаете распускать руки. Мне зачем снимать. После этого? Я мужчина, мне не надо, я с вами нормально разговариваю. После этого я считаю. Может, мы, как... Мужчина, к мужчине можем нормально? О, мы, можем а Мы с вами вопрос. так и разговаривали. Мы руки пожали. Мы договорились. Так, да, а, вы начали, ваши, а вы начали руки распускать. Уважаемый, не знаю, как его зовут. Сергей. Сергей, не надо снимать. Зачем вы снимаете? А вы начали руки распускать. Я не... Как, где вы, вы Я, я сказал, что телеп... телефон. Вот вы опять руками, а вы руками опять трогаете. Телефон. Вы опять его руками трогаете. Пожалуйста, не трогайте его. Я, я говорю, уберите Отойдем телефон. Сюда. Как, как распоряжаться своим телефоном, я решу сам. Я же вам не говорю, уберите машину. Если надо, я уберу проблем не так. Нет, то пускай стоит. Место. Я, я, я младший вас, да, уважение низкий старший. Я знаю это дело. Вот. Я Сергей, знаю Сергей, это дело. Сергей, подожди, я хочу сказать важную вещь. Вот после того, как вы распустили руки, я считаю, наша договоренность а автоматически аннулировалась. Я... Где вы увидели, я распускал руки? Распускал вот, руки, вот, это я как я бывает? Вы пытались вытащить Вы телефон у него слушаете, и Уважаемый, как вас еще раз? Антон руки Антон, распускают, когда бьют, правильно? Нет, Нет. не Нет. только это А я просто телефон убрал, скрыл телефон, чтобы мне не снимали Я схватил телефон Ну а кто вам дал правильно. право трогать чужое имущество? Кто вам дал право мне снимать? Конституция Кто вам дал право подойти в мою машину и снимать мою машину? Конституция Российской Федерации Статья 29 Мою машину снимать? Да все, что угодно. В Конституции написано, что любой гражданин имеет право собирать информацию любым доступным способом, не нарушая закон. Мы, вы, мы закон не, не нарушали. Закон. Вы могли нет. бы подойти ко мне, правильно? Ко мне подойти и со мной поговорить. Вы тоже можно могли ли, бы подойти. Можно ли или нет? Вы тоже могли бы подойти, но вместо этого вы что-то начали пальцем в мою сторону это показывать. и это. говорить. Я вам сказал, и... сейчас я выйду и поговорю с, нами, с вами. Мы могли бы сразу подойти? У вас срочное дело было? Конечно, срочное дело. Ага. Там, по крайней мере, людей кормят. Людей, они не... Смотрите, я вам поясню. Ну, раз вы в курсе, да? Вы же знаете, что там. Вот сейчас там комиссия приехала из департамента социального развития ага. Ага. Мы ждем, хотим послушать, в каком состоянии там вообще. Ага. Есть проблем. Без по поводу питания я разговаривал с, с родными, они говорят, что питание ну, а, что зачем? Будет О, отлично. Вот видите, да? Антон, вот видите, зачем тогда меня и моему мужчину Ну потому что вы что-то показывали в мою сторону и с, это, мне показалось, вам... что вы мне чем-то угрожали, что вы, вы, вы, сказали, вы что то показывали Эй, пальцем и думаю, фразу да, произнесли вроде как типа "не дай бог" что-то там, и дальше я, не рассылся. Я разговаривал с своим сотрудником. Ну пальцем показывали да. на меня? Я сказал, я сейчас выйду, мои мужчины снимать Правильно, вот вы начали снимать и подойти. Зачем вы это делаете? Для собственной это безопасности. Мужчина вообще как бы не относится. Для собственной безопасности. Питание мое никуда не относится. Если вы сказали, там все в порядке, зачем вы это для снимать? Для собственной безопасности. Но мы же не знали, что именно вы питание привозите. Делайте благое дело. Мы же не знали. Так а вы чего стесняетесь, если вы благое дело делаете? Зачем вы? А люблю. вот чтобы и рукоприкладства не было, понимаете? Не было, живой было. было. Я считаю, что было. Опять назовем, да? Да. Нет? Да, перестань. Если не вы что считаете, что я что-то нарушил какой-то закон, вызывайте полицию, будем разбираться. Полиция, кстати, уже приезжала, Зачем разговаривала с нами. Вызывает? Зачем мне полиции вызывают? Мы же все люди правильно. Так я с вами да? договорился вы по человечески. люди, ведь, тем более в не знаю, сколько да. там лет. Лет шестьдесят, семьдесят. где-то так. Мага, мы с тобой договорились. Снимать. Мы с тобой договорились. Я пожал тебе руку. После этого ты берешь и хватаешь телефон. Выхватываешь я телефон. Же, я не Я с тобой договорился, что не будет ничего в интернете. Я тебе дал слово, я тебе пожал руку. Ты берешь и выхватываешь телефон. Зачем? Хорошо. Так не делается. Хорошо. Мы просто не снимаем, это, это мое. Вот После того, как кажется. ты рукоприкладство приложил, я тебе говорю, наша договоренность аннулирована. Дальше я сам самостоятельно буду принимать решение, что мне размещать, а что не размещать. Антон, я, прошу, я тебе серьезно говорю? Перестаньте. А что перестаньте. перестаньте? Я тебе говорю, дальше на мое усмотрение. Я не говорю, что я обязательно выложу, но дальше на мое усмотрение. Там нет, есть К тебе нет. А, я, а а я а так, Тебе просьба, пожалуйста, не, не, это, не распускай руки и не прикасайся а, а, к ним. Мои а руки нормальные. Я, ну, я просто тебе сказал, телефон скрывал, не снимай. Ну не снимай, ну зачем, я... мы же общаемся нормально. А я тебе еще раз поясняю, для безопасности. Потому что я, я тебе говорю, я с тобой договорился по залу. Я упал. же не никого. А, а же... ты пытаешься телефон выхватить? Движения нет уже. А, а если бы телефон выпал, упал, разбился бы? Я вам купил бы новый. Ну а зачем нам эти проблемы -то? Проблемы нету еще. Это перекидывать что... информацию с телефона на телефон. Да не будет такой перестаньте. Зачем? Вы просто это? человек. Грати, не умею. Перестаньте снимать. Скажите, пожалуйста, а я что, не могу здесь что-то снимать? Что-то снимать Вот в общественном месте находясь. Мы все во дворе. Это, это наша территория. Какой-то закон идет. Терри... Общая домовая да. Я сюда приехал, что-то нарушили? Нет. Нет. Ну вы, вы пытаетесь выхватить телефон? Нет, ну меня не снимайте. Я, я снимаю. Вот, снимайте. вот здесь я снимаю. Я что-то нарушил? Какой-то закон? На Мага. меня не направьте телефон. Хорошо. хорошо, хорошо. Будем да. тогда аудитор, правильно? Да Без проблем. Без проблем. Без проблем. Все, руками да. Мы, да. мы не будем а да? Руками не было. Вы взрослые люди, мне зачинка. Я просто пришел всего лишь, я воспитанный человек, с вами ну, разговаривает. Я знаю. Я, я, я видел, что как он подлез, если бы он не подошел бы к машине, я вообще... Я не Знаете, подходил, он я мимо машину прошел. Я он вообще шел был... с человеком пообщаться по поводу того, что они мусор с этого спорта выкидывают на нашу территорию. Я это все знаю. Как выяснить? Вот там, если подойдешь, увидишь листва с этого спорта? Сейчас уверен, что... машину машина с этого Да, она попала в кадр. Видите? Вот здесь она, есть. здесь она есть. Уже есть. Как бы можно было подойти и разговаривать нормально со мной. Так я нормально поговорил. Я пожал руку, я договорился. Ты, ты пожал руку. Мы договорились. А потом ты эту договоренность нарушился. Зачем? Ведь можно было просто подойти и сказать, ребята, о, я тут просто проездом привез питание. И все. А зачем телефон схватить? Чтобы вы меня не снимали. Лично меня, чтобы не снимали. Я не хочу в кадре попасть. Я не имею а, права снимать. А право, все. Его снимать. Все. Лично все. мне меня не снимайте. А вот сейчас все вот когда все. мы с вами говорили, что не снимать, я не снимаю. Я просто веду аудиофиксацию. Это очень а до того как я имею право делать все, что я пожелаю, не нарушая скажем, то конусиков, вот так вот. Правильный. Кстати, вас же обучали же всему, ну что, со старшими. Там. Мне тоже не понравится, что вы разговаривали со мной очень... Ну, то есть разговариваете со мной спиной. Спиной? Да. Я же вас просил, не снимать. Меня. Я же вас просил... Ну разговаривали Знаете, что такое просьба? Просьба, да. Любая просьба, просьба может быть отклонена без это разъяснения причин. Да. Ну, я отклонил вашу просьбу. Да. После того, как вы применили физическую силы, пытались выкрутить телефон. И неуважение к Саше. Скажем даже вот так. Пойдем в машину. Я это с вашей стороны тоже уважение, что вы подошли. Я не подходил он к вашей подходил, машине. Я прошел мимо. мимо что прошли. в ту сторону, что в обратно. Я 100% уверен, что вы сфоткали. Я... У меня не было цели зафиксировать ваш автомобиль на месте. Антон. Давайте. Я... Моя машина что Ну это уже я вам сказал. Я на мое ю... усмотрение. Хороший просьб. Люди, да, ну, не ваши обязанности входят трогать телефоны чужие? Не только меня, 117 жителей российского состава. У меня есть документы. Слушай, Мага, я, я тебе поясню. Вот э, после того, как мы с тобой договорились, пожали руку и, и ты нарушил нашу договоренность, ты начал применять физическую силу. Физические все силы, остальное на, на мое усмотрение Что-то сделают Бьют там, не знаю там. Неважно, там не нет, неправильно Если бы я прикоснулся взяли. к твоему автомобилю у тебя, наверное, возникли бы претензии также. Правильно? Вы уже прикоснулись Я не прикоснулся Ты можешь доказать это? Я видел с моими глазами я это по, крайней можно мере, по крайней мере я, я знаю, что вы все снимаете Я не снимаю А я, я, тебе говорю, я, что я не прикоснулся к твоему автомобилю Я же не запущу снимать По крайней мере у тебя очевицу есть, видео, а, это, доказательство, что я прикасался к твоему автомобилю. Есть? Я могу доказать, что я не прикасался. К а у меня, по-моему, тоже есть что-то проходил мимо. Кто что мимо проходил и не, не, не касался? Он же Нет, ты Съемка сказал, что я прикасался. запрещена. Ну. Ты сказал, Лави. что я прикасался к твоему Лави. автомобилю. Съемка не запрещена. Ты можешь это доказать? Я тебе говорю, что это неправда. Я говорю, что это неправда, что я ну? рука, рука. А мучила. вот здесь вот есть вот. Да? Ты считаешь, что я нанес какой-то ущерб? Нет. А вы я нанес ущерб? Я, я не, руки в кармане. То я никого не трогаю. Вы сейчас говорите. Ну, у меня карман, есть доказательство, что ты притрагивался к телефону. Да, по-моему, Чужому имуществу. Да? А он денег стоит. Даже пальчики наверное, него. <гыл> а мужчина <гыл> тем более дороже стоит. Но я ее не трогал. Давайте, это разговор. Пустой, пустой. Да нет, не пустой. Очень это, не. это показывает да, ваше хорошо, отношение, хорошо. что вы якобы заботитесь о стариках, но при этом совершенно неуважительно относитесь к другому жильцам, жильцам к другому и другим старикам. К другому да. старику. Да, не, Вообще на приватческое такое отношение. Тему закроем. Перечитаем. Тему. Занимается там, не знаю. Меня не надо снимать. Мне всего лишь один просьба не снимать. Это Семь. на моем смыслении, я уже вам сказал. Хорошо. Благодарствую. Все хорошо. Все доброго. Как бы в городе живем. А это угроза или как? При чем тут угроза? Я говорю, меня не снимать. Нет, тут просто, что в одном городе живем, это и так было. Не у себя. Вы информацию снимаете. Мага? Давайте какой-нибудь молодой подходит, я с молодым буду разговаривать. Вы просто человек, Вы, блин, дедушек родитесь. Вы тут с меня что-то хотите? А с молодым чего? Не-не-не. С ну, меня вытаскивать что-то хотели? Ничего не хочу вытаскивать. Просто хочу разъяснить тебе что-то. Ничего не надо разъяснить. Не снимать меня и мою мужчину, Все, больше никакого разговора нет. сейчас не снимаю. Все, уважаемый. мы уже договорились. Надо искать приключения. Вы этого не дождетесь. Я, по крайней мере, да, так мы вроде я, и я мусульманин. Я мусульман, я уважаю старых людей. Я знаю. Я, я, я, я, я все знаю. Все, я все это знаю. Это? Я вообще никого абсолютно, ни руками не трогаю. Ничего. Я всего лишь подошел с уважением, с вами разговаривать. А телефон, человека. это разве уважение? Телефон никто не трогал. А ложное я... обвинение, скрип. что я трогал скрип. автомобиль, это разве уважение? Скрип. А? Я вас просил не снимать моего мужчину. Я услышал твою прайку. Все, Антон. Всего хорошего. Всего доброго. И всего доброго. Номера. А, есть сзади. М-16АУ. Ты куда смотрел? Я смотрю, он идет, идет, он мне там еще пальцем грозил, что-то так показывал, типа, не дай бог это там где-то разместишь, что-то он мне там наговорил. Нет, я же смотрю, чуть-чуть вы с ним разговариваете, я это включаю, фигню-то. Мы сюда пришли. А напротив приюта сидим в машине, ждем. Сейчас комиссия там внутри. Да, да. Выходит? комиссия выходит. Ну как, впечатление? Ну, Правда, впечатления. Будем сейчас все это обрабатывать. 30 дней с документами, да? 30 дней вам нас ну, ну, ну, У меня к вам просьба от имени жильцов. 117 росписи мы собрали, как можно быстрее вырастать результат. Ну а, Ваня, да, не только у нас с работой, конечно, в своей части мы вам ответим. У вот, вас, кстати, это была проверка, это был профилактический а, визит, профилактический визит? Да, потому что внеплановая проверка нам mm. не согласовала. Не согласовала. А как же 248 закон? Именно по 248 закону нам не согласовала. А там же не требуется согласование прокуратуры, если да. есть угроза жизни. Есть не тоже... Прокуратура не не как раз, раз, раз таки не усмотрела угрозу жизни. Не усмотрела. И вы не усмотрели. Э, здесь есть нарушения, но они не покажут, Поэтому комментарии сейчас пока давать вам не будем. Вы тут, коллеги, работают на в техническом и, ну, в общем, вам все это ответит в своей чести. Ну, получается, по результатам будет просто ответ. Не, ну, ваш ваш адрес-то, конечно, будет просто ответ. Вы же направили обращение. Я а, смотрю, в 248 а, На законе. Например, вам запрещено фиксировать какие-то документы, составлять акты, когда это находится в рамках консультации, разбора каких-то там ситуаций. Ну, получается, вы просто посмотрели. Мы дали свои рекомендации, рекомендации. Что, конечно, что необходимо устранить. Что необходимо сделать, чтобы создать требования в сфере станет слышать. Ясно. Благодарю. что ждем медведя. дороги